Всем привет! Немного объясню, что происходит в этом видео. Это материал все тот же, что и в прошлом ролике ПКС. Если кто-то смотрел, то вы знаете то, что у меня очень сильно горело. Вот и то, что сейчас будет, это продолжение того дня, и я уже находился на грани кипения. И тут у меня возникла идея сделать челлендж. Какой? Сейчас узнаете. Все, вот в этой каске у меня не сгорит. Я я максимально не горю. Я даже не мутюкнусь ни разу бля, за катку. На Да, отвечаю. Все, Я максимально... Максимально... Не горю в этой катке. Если я сгорю, придумаешь что-нибудь. Да. Ну, чтобы интереснее было. Удаляешь канал на ютубе. Ладно, я. Я принимаю, я принимаю это, хорошо. Принимаю? Да. А если я тебя сейчас не люблю, то не рау. Ну ладно, я же говорю, я не сгорю. То есть я сейчас прям на серьезе всю катку играть буду. Ну не на серьезе, я буду играть. Но вот материться и.. И бомбить я не буду. Ну, буду, потому что тильт, тильт вонючий. Я уже начал, видишь, да? Да, да Очень сильный идти. Начинается полный расколбас. Пошел гулять, хороший человек. Ребенок не не, не все, все хорошо я, я в порядке а я зигул купил. не доводи меня пожалуйста Окей, да Потому что я понимаю все Но... можно не ходить у меня перед лицом спасибо а это не важно я уже получил пару пуль в голову и как бы не очень имею желание выходить туда Yeah. Поэтому я просто вот здесь постою. Ой-ой-ой-ой, человек там. Надо его срочно убить. Убивать нельзя. Можно? почему? Ну вот видишь, я не убил его. говорю, убивать нельзя. Крип-крипочек. Ужившатка СИП-4. Знаешь, почему мы проигрываем? Почему? Потому что ты до сих пор не себя себе аватарку. А может быть, вам, товарищ... О, кстати, против нас... Ой, за нас стримеры играет. Да? Да. А что за стример? Ты с... ой -ой -ой. Ну, я бы зашел, конечно, если бы у меня не было бы записи. Я один патрон потерял из рожка. Вообще не попадаю. Все. Сильт. Максимальный, да. Наистребичайший. Я... Не спрашивайте меня, что это за слово. Я сам не знаю. Привет! Хороший человек. Ой, вот это я молодец. Я кстати выключен. Я, кстати, взял называется. MVP нам. И видео, кстати, не найден Первое MvP за мной, кстати. И мой лучше И ссылка на него в описании. А, еще тут есть Инсто. осуждаем. Не АФКш, ты хороший человек. С бомбой, между Короче. прочим. Сюда нельзя заходить, это подзабрать. Я закупиться не успел. Конечно, потому что мы афкашим. А что мне никто не сказал, что на теле кичил? А я знал. Я просто забегаю, там где на в спину убиваю. Ну, бывает. кила. Ой-ой-ой, бомба сейчас вернется. Фетерикела, прикинь. Ну, молодец. Так я, я же всю ты... игру столько не сделал. Не сделаю. А есть, то есть, да. Надо. Видишь, какой я спокойный, я просто сама спокойствие. там нервы сдаешь? Ух ничего себе. О, А Я не попадаю. не попадаю. Я попал в союзника, когда я стрелял в окно. Я не хотел по нему стрельнуть, Этот дурашка подпрыгнул. Интерес. Чего то арреспу? Блин, блинский. На ну, вроде как никого нету. На этой вашей терреспе? Получаешь голову? Ах ты. умничка какая. Убил вот. меня. Ну пока я держусь. Чего я потратил, я один килл сделал. Зачем это мне надо было? О. Кто-то Савика получил по лицо. Посмотри на это. Минус 97. Oh, Минус 97. Я ему из в голову стрельну через коробку. Через пиксель коробки. Пиксель uh -huh. Там половина головы торчит, а я ему вторую половину через коробку стреля. Домой. Бомба Б. На телеке. А что она там забыла? А вот ее там оставили. Mm -hmm. Какой-то очень хороший человек бы всем был. Б открыт? Нет, наш роте есть что. Еще один Зря, зря, зря. Я знаю, да. Ну Меня так не видно. Как же это хорошо было. Ну тебе и автоноводка. В смысле? Автоноводка. В смысле, автоноводка? Автоноводка. Спалился. Никакой автоноводка. Автоноводка. Вот. Да я не умею играть. Ого! Ого! Пожалуй, я выходить <свечес> по не могу. Чего? <свечес> <Что? свечес> Чел просто пикает. Где головы с дега кидает? Чел, пошли. Пожалуйста, чувак. Уходим отсюда. Мы не пройдем там. Откуда ты взялся? Я максимально спокоен, но уже на грани, кстати, Кипение. снова. Да ничего, новый канал создал. Ну да, да. Не потом туда сразу Танга это залил. Mm -hmm. Я же видос, где проиграл канал. Ну вот это, кстати, блин, неплохо все-таки. Ну вы хорошие люди, похожие на древних людей, будете выходить или нет? Пикать. Да, мечников. На тебе. Ау. Домой иди. Что мы тут лежим? А? Что? Это. Я не бомбанул. Если что. Все. Сзади. За один пету. Все, его больше не шорт. Ну, на шорт, ну, я не знаю, думаю, сам. Как киберкат Типа. Но он в скорее всего, ушел уже. Или вниз У -у упал. Типа одну из двух это киеки. Блин, ну ножики все-таки прикольные, Хоть и такие, типа, чисто анальные затычки какие-то, но. Не, я мог взять 103 лесной лес. Лесной лес. Вот это ты хорош. Камуфляж, ты зеленый. Лесной камуфляж. Смотри, делаю кил. Если не делаю один кил, ставлю контекст проклят обратно. Давай. Тебе надо забить, короче, это меняние Клонтега. Ого. Ого. Можно вы так умирать быстро, не будете? Я просто стесняюсь. А как? Можно как-то забить свою как Ну да. Один в один остался, да я? Да, да. Классно. А что мне делать? А, я зеленый. Я очень надеюсь, что он пойдет через Кит. Стрит стоп-двец видел, пожалуйста. Понятно, не видел. Ясно. А есть зеленый. Ты же понимаешь, что зеленая это болезнь? Ну вот зачем ты ходишь Передо мной Я бы его убил А так как ты встал передо мной Я не стал стрелять по тебе А там как? Понимаешь, да? Все это из-за чего Правильно, не чего Ходить перед моим прицелом Который имеет форму точки Кстати и мне очень удобно с таким прицелом играть. Ага, Кичин. Хорошо. Как же хорошо. Ну и пока выигрывать начали, прикинь. Это удивительно, но факт. Вот этот человек, который получает кейсы, очень меня уже немножечко напрягать начинает. Спитал зашел, не понял. О, там настейся Авик. А это... Ну и а да. Сцепь. там Авик, там. Е, ты же сказал, настейся. Ну, подстейся. Ну, мау. Ого! Надо 10 раунд брать. Надо, но мы вряд ли возьмем, потому что что, правильно? Потому что я не горел, если бы я горел, то мы взяли, да, я так, а я максимально спокоен. А я останусь в соло 3, я заберу раунд. Давай, иди. Представь, что ты в соло. Ладно, я заберу бомбу. Смотри. Я с... Ой, чел споткнулся. Ну, ладно, я на б пойду, то. Надо. Ладно, не на Б. На Б, на Б. А где чел был? Почему ты сброшен? Он этот э, сити, сити, сити, сити. Под тикетом. -мо, я на Б вышел. Ой, неплохо было. Good help. Ну, типа хорошая половина, наверное. Или хорошая половина оставшаяся. Я не знаю. Много хейт все пишет. О, так вы из Англии? Да. А Нт это найстрай. Nice классно буду знать теперь я знаю больше вау класс научишь также я там подорвал 0 0 патрон тоже 0 на 0 0 0 0 0 ноль. 0 как ты это сделал 0 0 Вау. Не, ну вот это, конечно. Хайп, oh, nice. хайп. Ну времени нету дифузора, -мо. Вс, ласт 9 какой-то. Ну, они не успеют раз мне кажется. Бог бы не потепа поставили. Ты это видел? Господи. Я услышал этот звук от него. Этот дзинь-зин-дзин, -дзинь, да? Какой, так. господи, вот это надо точно в нарезку пустить. Это просто, это такой фейл. Это просто, я не знаю, это баги, приколы, файлы. реально. Баги, приколы, Да-да-да. яй ай яй ай, На каре ай яй яй яй яй Давай, я прям Я упал вниз. Он мне просто голову ставит. Если Набегу, нет. кстати. О, О, да чел, ну зачем ты ушел из коннектора? Она просто ушла из коннектора. Чел выходит, убивает меня. Если из сберут, коннектора. Если они не изберут, я, я льва. Как жалко, что они не русские. Я бы так сейчас высказал а а, нельзя. Я же максимально адекватный. Поэтому высказывать нельзя. Калаш, калаш, кухня. Калаш, у тебя в руках. А где он будет? господи, как это! это голову <раз ROM> <floor> В смысле, я на него смотрел вообще-то? Şey. Ну, так Но я убил help. одного, слышу, что Among чел топает справа, разворачиваюсь <п transformed> на него, смотрю, чел в uh, этом в окне и. Просто стреляю в окно и убиваю. Да, вообще-то как бы... Это просто оргазм моменты. Ты увидишь это в видосе. Это, господи, это божественно. Это такие моменты, я не знаю. Я не знаю, я бог дигла, похоже. Я преисполнился в дигла стреляния. Я ну, выиграл да. эту карту, да, Я ну, справился. Да. Сука, я справился, блядь. Вот ебал, эти команды нахуй ебищная, блядь. Как хорошо, как хорошо. Первая звезды. Да, первые звезда. Да. я потел как тварь просто. Еще вот этот вот... Не гореть, это было очень сложно. А мне еще не драли, не драли. Не дали не дропа, ни хера. Ну что ж, на этом все. Увидимся в следующих роликах. Всем пока-пока. Ой, это голова на меду. Знаешь почему? Крутилку поймал на регле. С первого раза. Чисто нажал F и все. Ну типа это должна быть голова на виду. Если нет, то блин, сняли. То б... А ну, почему? Да, это... Вот это вот меня тут призраки сняли, Ты понимаешь? Призраки. Тут как бы есть человек, но его нет. Это просто... Зовите Диму Масленникова на руку. Это просто окей, okay, язык.